без аудиального сопровождения, будто голоса персонажей, шумовое оформление и музыки. Теперь это неотъемлемые части единого механизма, дергающего за ниточки чувств и эмоций зрителя. Исторически так сложилось, что интересующая нас тема развивалась после того, как появился первый в мире кинематограф в 18 веке. И все это благодаря новой для этой эпохи технологии запись на бумажную пленку которая была покрыта фотоэмульсией. В 1888 году француз Луи Ле Принц снял первую кинокартину в мире. Она получила название «Сцены в саду Раунхей» или «Раунхей Гарден Сцен». Но официально кинематограф появился в 1895 году. И начало этой эпохи положила документальная короткометражная картина «Агюста Луи Мари Николя и Луи Жанна. Прибытие поезда на вокзал Ла Сиотты». Впервые на широком экране фильм «Братьев Люмьер» показали 6 января 1896 года. Таким образом началась эпоха немого кино, которая также повлияла на развитие целого института топерства. Название профессии произошло от манеры исполнения, так как зачастую в наличии имелось лишь пианино низкого качества, на котором приходилось играть, буквально стучать по клавишам, отсюда и вытекает столь характерный чеканющий ритм мелодической формы произведения. После появления звукового кино необходимость в наличии топеров отпала, и к 1930 годам они практически исчезли. Первый известный публичный показ звукового фильма состоялся в Париже в 1900 году, но коммерческий успех к звуковому кино пришел лишь через три десятилетия. Главными проблемами реализации технологии оставались ненадежная синхронизация раздельных носителей изображения и звука, а также низкая громкость и неудовлетворительная разборчивость фонограмм ранних звуковых фильмов. Проблемы синхронизации удалось решить в 1922 году в немецкой технологии 3RGON, совмещенной оптической фонограммой на кинопленке. Но, как и прежде, качество звука оставляло желать лучшего, и технология не получила распространения в профессиональном кинематографе. Попытки привлечь аудиторию любым способом привели к появлению в начале XX века кинокартин, которые назывались «кинодекламацией». Актеры озвучивали самих себя прямо в кинозале. Разъезжая вместе с картиной как театральная труппа, исполнители ролей из-за экрана громко произносили свои реплики, синхронно с изображением. Музыкальный фильм «Певец джаза» стал первым в истории полнометражным кино со звуком. В картине использовалось озвучание синхронных реплик. Выход ленты в 1927 году означал закат эпохи немого кино. Практически в это же время, параллельно стремительному развитию звукового кино происходили первые эксперименты в области мультипликации. Новые эксперты никак не придут к единому мнению, какой же мультфильм считать первым. Впрочем, считается, что фантасмагория стала первым из мультфильмов, автором которого является Эмиль Коля. В 1906 году Джеймс Стюарт Блэктон использовал подобный прием в фильме «Комические фазы веселых рожец. Индустрия развивалась семимильными шагами. И то, что ранее немое кино считалось пиком новаторства, с появлением красок и звука оно стало анахроническим лирическим пережитком прошлого. В то же время с приходом звука появились жанры кинематографа, невозможные до этого, такие как музыкальные фильмы с обилием синхронного актерского пения. Появились новые кинопрофессии, одной из главных среди которых считается кинокомпозитор, создающий свои произведения специально для звуковых фильмов. Большинство киностудий организовывали собственные оркестры для записи музыкальных фонограмм, Однако число музыкантов, получивших таким образом новую работу, было мизерным по сравнению с количеством топеров, ставших в одночасье безработными. И вот настал момент, когда музыка и картина на экране стала единым целым, дополняющим фактором друг друга, усиливающим чувство восприятия происходящего и убеждая в достоверности сюжетного конфликта проблематики героя. Теперь режиссеры продумывают построение сюжетной линии заранее, закладывая функцию композитора в этой цепочке творческой мысли. Выстраивают смысловую картину так, чтобы композитор смог усилить эффект и окончательно убедить в достоверности происходящего на экране. Музыка, звучащая в самом начале фильма, может заранее настроить на нужный лад восприятия. Будет ли это комедия, драма, ужасы и так далее? музыка поможет вам это понять с первых аккордов и погрузить в атмосферу фильма. Из обыденного изображения пейзажа, например, музыка способна сотворить что-то ужасное, либо невероятно воодушевляющее. Музыка- это универсальный язык, который понимает каждый человек на планете. Французский исследователь Марсель Мартен в своей книге «Язык кино» утверждал, что музыка должна незаметно участвовать в создании общей тональности фильма, его эстетического и драматургического звучания, и ее воздействие будет тем сильнее и непосредственнее, чем меньше ее будут слушать, и переставая при этом слышать. И далее он приводит слова известного композитора Жабера, мы приходим в кино не для того, чтобы слушать музыку. Мы хотим лишь, чтобы она усугубляла наши зрительные впечатления. Мы просим ее не объяснять нам изображения, а придавать им новое, своеобразное звучание».